давайте проверим вот я держу огонь открытый что-то не хочет гореть волокна просто меняют цвет окраски я палец сжег себе как видите утеплителем ничего не случилось он только поменял свою окраску потемнел даже особо не нагрелся я